Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск технический и посвященный одному очень важному мероприятию. Все яхтсмены знают, что вот эти сомбрелло-тенты, вот, которые делают тень у нас в лодке, очень сильно со временем начинают иметь голову. И вот сегодня мы будем делать так, чтобы он больше зараза не тек. Но эта задача, я не могу сказать, что супер простая, но обо всем этом мы вам будем рассказывать в сегодняшнем выпуске. Ну что, готовы? Погнали! Ключевым элементом во всей этой игре, можно так сказать, у нас будет вот эта банка. Так, вот вы видите waterproofing. И вот вы видите Тенты. Здесь написано, что подходит для Тенков, Тентов, Бот-топов, Бот-кавер, Outdoor-Клоузин и все остальное. То есть вот эта фирма Starbright выпускает очень крутой продукт. Банка такой фигни стоит там 75 американских долларов. Да, так тоже бывает. И за это мы готовы платить ровно один американский галлон. Мы будем вымазывать на крышу нашего тента. Но хватит тут трендеть. Вот Саша уже занимается тем, что он снимает все эти замысловатые штуки. Ну и мы будем заниматься тем же. Я готов. Я еще нет? Айм! I'm, I'm coming. I, I come in for me. I, five minutes. I Все, сторона готова. Нет. Теперь наша задача его очень хорошо отмыть. И для того, чтобы его отмыть, мы здесь помыли пирс. И Сейчас это все будет выложено вот здесь. И будет мыться шампунькой. У нас еще осталась задняя часть, да? Да, да, я отдираю. Там еще он с Амбрелла в стороне. Ага. Закреплено на это, да, ну, на Даниму. Да. Она последняя останется, я uh -huh. его отберу, и все будет чисто. Принято. О, ну все, выкладываем его аккуратненько. Да. Только, наверное, так, чтобы был проход. Я думаю, что как раз надо сделать, чтобы прохода не было, Пусть они помогают. Привет. Здравое. Морковь. Да, мы колумбийский суп варим. Ух ты. Колумбийский суп. Это с кокосом? С виноградом. Ух ты, жесть. все отмылось что нет то нет нет ну, да вот. стало видно было ну да ну, все. Ну вот, э, тенты уже помыты, а теперь они должны полностью высохнуть. То есть мы их оставляем так на солнце, я думаю, что в ближайшие минут за 10, минут за 10, 10 это они полностью высохнут. да? Если и это 10 минут, если Саша на них подливать будет. да да, да. Ну, что, Принцип тот же. Мочим, моем, сушим. Я вам... здесь только топ тут больше как бы особенно делать нечего она мать Ну что, все, шампунем на шампунили. Эта штука у нас уже высохла, поэтому будем брать помоски и помазывать. Да, Дина? Да. Только делайте это сами, да? Конечно. Конечно. Я тут не затем. Ладно, не отвлекаю. Нет, нет. Так, ну, ну что ж. Подожди, я сделал рюмочек с льдом, Камера. одновременно. О -о -о. Воняет? Ну ты на наветренной хоть стань. И в ту ну, давай. Ну, она подванивает. И давай. Да. Держи. Это моя рюмка? Да, это твоя рюмка. Давай. Ты знаешь, что ли, зачем из рога раньше пили? Нет. А не знаешь, что ставлю? Для того, чтобы не до дна. То есть до дна, а его, его же ставить не можешь. Не можешь его поставить. Ну да. Ну что, теперь берем для кисточка. Помазок? И пошли. Там да. еще вторая есть. Да-да. Вот, вот, вот, вот, вот. Ну что, намажем? На, у номаза. Тут не так просто, тут надо что-то выбирать. С той стороны, да? Так в той стороны мне неудобно, не с этой стороны. Поэтому придется рисковать. как у вас это хорошо получается? Жужжится. Гата, можешь тебе нам дать? Нет, не нормально. Думаешь, я обгорю? Надеешься на это? Нет. Предостерегаю. Мазь. А Саня молодец. Он такой тенек. тенёк. Начал возле бумья. А -а -а. Возле бумья. Под бумья. Под бумья. Не, я, я думал, что с силиконом будет лучше. Но нам сказали, я ж купил силикон, uh -huh. а мне сказали, что нет, бери вот эта штука, это именно она специально сделана. Uh -huh. Она пахнет как бензин. Так, вообще как мы бензином мажем да, с амбреллу. Да. Uh -huh. Там ну, какие-то предосторожности, что типа это не курите рядом. Да. Uh -huh. И не пейте. Дондрим и мар. Ну все, четенько у вас. Есть. Ну okay. всё. что ж вот оно все намазано. Вы намазываете, а я намазываю. Да вы накладываете, а вы намазываете. Так вот, здесь получилось только мазать и накладывать частично. <с Мажется сложно. сложно вообще. Краска жижа ничем не укрывает. Просто мажешь и вот где вода попала, там впиталась, дальше все как по сухому. Ага. Но у нас еще сейчас... Кончайте эти сопли, нас ждет вторая серия. Сейчас дамажим всю бутылку. Сколько ее, кстати, Ну, больше половины. Больше половины? Да, хватит да. Тогда. Не, хватит, хватит. Получается, вот почти галлон уйдет на комплект. Ужасная история. У -у -у. Вообще довольно много. Много? Ну, вот у нас уже основная часть подсохла. Она, кстати, подсохла ли? Вот это? А приподними вот эту часть. Не-не, это же я только что перебил. Не-не, приподними ее Давай. просто. Там нет ничего 20, нет 20. она еще влажная, я вижу там он следы вот остались немножко, кончик, кончик и вот здесь вот еще давай еще пускай стынет ну, фальш-старт уже промасленное выглядит оно вот так вот то есть разницы нету вообще Но, есть, на ощупь разница огромная. оно такое маслянистое на ощупь оно как будто на ну вот вот эта вот штука вот вы видите она намазана и сейчас мы будем сейчас мы оденем вот эту а потом будем делать тесты Поэтому отцепляли ее... это я прицепил тут да? да. так ага. ага. так это есть Чуть по башке не отбила Если б не дай бог в глаз. Острым. Так, давай вот эту вот, смотри, давай вот эту приделаем. Она у нас будет вот, вот здесь. Эти. Ага. Упс. Так, вот она. Давай. Держи. Последний штришочек. Вот у нас есть донима. Мы ее сейчас сюда вот так вот вплетаем. И растягиваем по сторонам и все. Ну что, друзья, пришло время тестов. Ух ты. Ну ничего, выглядит офигенно. Да мне нравится. И у меня снизу тоже. Не, протек... не ну тут видно, что оно не протекает. Не, не протекает, ничего, все не лее, У нас снизу не закрыто, оно начинает протекать снизу. Вау, вау, вау, Отлично. Ну что, друзья, как вы видите, мы сделали это. У нас такие красивые, прекрасные капельки, которые лежат сверху на нашей санбреле. Здесь у нас просто мы ее не закрывали Потому что мы ее открываем для проветривания лодки Но в принципе о том, как это работает Все понятно На этом Мы ставим большую жирную галочку Дан, Этой фигней тоже можно Покрывать яхтенную одежду Если она начинает течь После того, как вас окинула Огромной волной Но это все лирика Друзья, не забываем Ставим лайки, подписываемся на канал. Солнце светит прямо в лицо. Адское. А... О чем я говорил. Да, мы с вами встретимся уже через несколько дней в новом видео. И лайки, лайки, больше лайков. Там нам посоветовали, нужны лайки. И я с этим категорически согласен. В общем, друзья, обнимаю. До скорой встречи. Пока.